Мир вам, мои дорогие друзья! Геноцид украинского народа, развязанный российской военной, приобретает все более и более ощутимые последствия. С лица Земли с карты Украины сейчас фактически стерты такие украинские города, как Мариуполь, Северодонецк и Изюм. Нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре Чернигова и Харькова. Из Украины выводятся продовольственные запасы материальные и культурные ценности в целом по украине по линии соприкосновения вооруженных сил украины с российскими оккупантами и их сообщниками создается гуманитарная катастрофа приводящая к огромным жертвам среди гражданского населения украины все это квалифицируется как геноцид украинского народа по национальному признаку согласно Определение геноцида, сформулированного в статье 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него принятой резолюцией 260 3 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. Вина российской стороны их прямых сообщников террористов из неподконтрольных Украине-украинских территорий в геноциде граждан Украины. Очевидно. И имеет форму прямого умысла. Что касается роли США, ЕС и всего мирового сообщества, то нужно заметить, что и США, и ЕС вместе с Великобританией и другими странами поддерживают Украину антироссийскими санкциями и поставками вооружений. Что касается вооружений, то их поставки продвигаются достаточно медленно. Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал в социальных сетях известный мем в виде улитки с приклеенным к ней сверху патроном, подпись которому гласит «Немецкое оружие для Украины уже в пути». Ведущие издания США, такие как Wall Street Journal, Reuters, CNN и другие, включая Washington Post, на перебой стали сообщать об отказе Белого дома поставлять в Украину реактивные системы залпового огня МЛРС и высокомобильные артиллерийские ракетные системы ХИМАРС, способные поражать цели высокоточными снарядами на дальности до 300 км и таким образом уравнять возможности вооруженных сил Украины с возможностями оккупационных сил России на поле боя. С учетом того, что по информации президента Украины Владимира Зеленского в Украине ежедневно погибает от 60 до 100 военнослужащих и около 500 получают ранения, такая позиция стран, оказывающих поддержку Украине, выглядит как соучастие мирового сообщества в геноциде украинского народа осуществляемого российско-бандитскими формированиями боевиков, оккупирующими территорию суверенной Украины. Ежемесячная гибель 18 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины и примерно такого же количества гражданского населения Украины наносит существенный урон возможностям Украины сопротивляться оккупации своей страны. Наконец-то, 1 июня 2022 года США такие разродились решением о поставках МЛРС и Химарс в Украину. Но пока это оружие достигнет Украины, российское зверье с бандитскими формированиями под названием «Народная милиция ЛНР и ДНР» Убьет значительное число украинских военных и гражданских, а остальных вынудит покинуть места своего проживания. Катастрофа геноцида населения Украины ляжет несмываемым пятном на Россию и мировое сообщество, оказавшееся неспособным предоставить Украине средства для отражения вооруженной агрессии российско-донецкого «зверья». А пока тактика боя россиян, состоящая в нанесении ударов реактивной артиллерии по площадям перед наступлением танковых и пехотных подразделений, лишает украинскую армию возможности эффективно применять предоставленные Украине стингеры и джавелины на поле боя. Но, как говорится, делать нечего. Ждем улитку с патроном для отражения российского гиперзвука.